Главное театрально-музыкальное событие лета. Шедевры мировой хореографии и классической музыки. Премьеры сезона. Звезды театра в декорациях старинного несвежа. С 22 по 24 июня. Вечера Большого театра в замке Радивиллов. Генеральный партнер проекта – компания «МТС».